Александр, привет, привет! Как у тебя дела, Александр? Рассказывай, куда мы приехали, что будем делать. Искать, да? Рубрика возвращается. Золотоклады сокровится. С чего канал начинался, к тому мы и пришли. Два аппарата у нас одинаковых. у меня лучше. Нет, нет, нет, нет. У меня, видишь, пленка-то уже недавно убрана. А у меня уже четвертая она. И лопата у меня видишь другая, металлоискатель совершенно другой, черный. Цвет видишь? А. И шапка красная, да? Да. Оно, ну чё, а я как разноцветный этот. Ладно, что интересное будет, буду включаться. Тут вот будем искать клад, говорит, зарытый. Это уже место. Все, никто не хочет ездить, один я сюда постоянно всех вожу. Потому что я тут выкопаю клад или сокровище. Ну вот так вот. Два часа поисков уже прошло. Из всех находок только железо. Ну, железо тоже пойдет. Вот часы. С металлическим циферблатом. Старенькие, наверное. Были вместе с лопатой, с куском этой наверное сарайки висели чтобы коровы видели когда их давить придут вот так вот Александр, тоже находок нет из монет сейчас пойду наверное одно место покопаю яму не знаю посмотрим поле сейно, по полю не походить все монетки которые мы находили раньше были в поле, ну вот так вот, вот что будет интересно. на находка, кувшин, да Саня? Да. Ты золото все отсюда уже вытряхнул, да? Вытряхнул, но, а как обидно было когда Обидно, он, да? Он, да он, расстроился. Он, вот, вот так вот лежит, да, хоп, только, ну вот он лежит, думаешь, ну все он полный золото. Начинаешь копать, он. а он вот так вот, да? Понятно, а тут Сейчас что ты копаешь? Бежит да да. Вот бежит второй здесь. Это дом тут тоже, наверное, да, был наверное. яму? Не, ну ты долго будешь копать? Нет, Решетку возьми, макароны цедить. Можно ее круглую вырезать на мясорубку. Тонковатая будет. Да нормально, она же длинная у тебя. Выдавливать ну, Саня тоже, в общем, ничего найти не может. Я его сейчас с собой не буду звать. Пойду один копать. Пусть он тут ходит. А что вы делаете, Михаил? Погоди, я спрячу лицо. А это в колодец копаем до воды, до воды пытаемся дойти. Так, где я про квад говорил, то надо место вырезать. Да? Да. Хорошо. Это мы... 10-рублевую монетку хотим современную спрятать. Потомка, Я уже потерял. Алло. Монетку 10-рублевую. Высыпали с кармана денежка. Да. часть нашел здесь был только пол Ветер, вот, вот такая глубина это у меня сигнал золотой просто металлоискатель дал и все еще я туда пытаюсь идти сейчас покажу у александра -то такой же но у него не работает вот золото Ну, мы скоро выкопаем его тут вообще перегруз но я тут на кундуке стою где-то мы где-то мы рядом где-то мы рядом рядом где-то мы вот так вот в общем ладно все заканчивай давай все ладно маленькое. не некогда уже. 5 часов никто ни одной монетки не нашел у нас тут улица тоже была на другой край деревни переехали а я вот на весы нашел Складированы. вот такой старый Навес. Красивый. Еще один. Да. А? Что, Купи навесы у меня. Этот маленько другой. И шестеренку хорошую. Шестеренку хорошую. Можно руль из нее сделать? В общем, вот так вот у нас коп идет. На монету уже даже не рассчитываю. Александр идет делиться находкой. Александр, что это у тебя за штука? Штучка хорошая, красивая, но, блядь, кончик сломанный. Я знаю парня, у которого есть оружие. Он легкий, оказывается. Легкий, но... Ну. Блин, жалко кончился. там, наверное, нет. еще и карабин. Она вот так вот вот то я такой тыкс не понял, оно не берется. Еще и карабин, наверное, там есть. Ну, там ямки, много ямок вот так вот. Мелких, не, не Может тут все-таки отряд стоял, а не там. Блин, я знаю, там что вот так вот. Вот я копаю маленькое, там маленькая, там маленькая. Вот так ну, -то вот тот Александр, самую вот вот находку стоял. нашел для нас, которая интересная. А. Ком то обломился, наверное, да? Наверное. Там костей-то нету внутри. Нет. Ну или еще Все, иди ищи, у меня тут тоже сигнал сейчас. Они же буду я показывать, что выкопаю. Вот очередной сокровище у нас, да, Александр? Александр, да Вот там было найдено, вот такая херовина. Килограмм по 6 весит тазик сейчас выкопал ходил на озеро туда ручки во ну, это лома, это, Иди, смотри, какие эти большие сделаны путь не ножик да так вот. а это не, не какой нож тоже вот я тоже думаю потому что оно этот... знающие в комментариях напишут люди Вот так вот, тут вот. топор. Видел, как красивый нашел с узорчиком? На, вот тебе такой топор. Он лопнутый. Сам ты лопнутый. <сínt> <сínt> с узорчиком. Этот вообще он клепанный. причем все клепаное. Вот лопата клепаная. все до последу использовали. Это что, у тебя дофиговина. Еще эти квадратненькие такие хуйни. А их не только... матерись, тебя вдруг дети будут смотреть. И вот лопата клепаная, как у Сашки сейчас. Сашка вот сейчас лопатой копает. Но не видать, вот у него клепаная. Короче, давно вот такие лопаты были. Вот так вот. Сейчас мы до того буграда доедем, наверное, да? Поглядим, что за бугор. И все, копаем. О, время 10 минут 7 Сколько мы копаем? Много. 8 часов, наверное, Нет, да? Где-то так. Вот так вот. Килограмм 50 железа, если накопали. Ни одной монетки. Я уже расстраиваться начал. Ну ладно, вот так вот. Неинтересный коп для видео. Ну что теперь, да? Да, На что поделать? Всяко бывает.